Рад всех приветствовать в данном уроке. Вы пришли к тому уроку, пришли к той точке, когда вам необходимо для себя сделать решение, принять для себя решение, как вам дальше действовать. Сейчас вас можно сравнить с пилотами, которые летят в зону неблагоприятных погодных условий и у них есть некая точка принятия решения, точка невозврата. Тут они должны решиться, либо они летят туда, где плохие условия, плохие, плохая погода и где они должны, вынуждены будут садиться на каком-то аэродроме, либо у них есть возможность сейчас развернуться, вернуться обратно, но не достигнуть того, к чему они, куда не двигались, точно так же, как и вы. Вы стремились к полной финансовой независимости. И сейчас вот, пришло время принять это решение. Урок данный последний. В конце будет очень интересное предложение для тех, кто решит двигаться дальше. Он сможет приобрести платную версию курса, приобрести ее на выгодных условиях. И продолжить изучение, получить уже необходимые схемы, простые и понятные схемы, на основании которых он сможет двигаться дальше. При этом, как я уже говорил, времени на то, что много тратить времени на это не придется. Просто необходимы желание, дисциплина и знания, которые вы получите в последующих уроках. Поэтому досмотрите данный урок до конца и примите для себя это правильное взвешенное решение. Если вы просмотрели все уроки, дошли до этого места, значит вы получили уже некие базовые знания и понимаете, что такое инвестиции, представляете, какие существуют инвестиционные инструменты. Вы понимаете основу биржевого рынка, как он функционирует, понимаете, в какой области вы будете покупать или продавать те или иные активы. И можно ваши дальнейшие действия разделить, грубо говоря, на три разных направления. Если у вас есть налог, который вы уплачиваете, например, вы имеете какую-то стабильную работу, то с вас работодатель уплачивает налог 13%. Это НДФЛ, налог на доходы физических лиц. И тогда у вас есть смысл дальше продолжить работать временно или постоянно с индивидуальным инвестиционным счетом. Про индивидуальный инвестиционный счет есть несколько уроков в данном курсе, но он будет выложен отдельно, тоже в бесплатном доступе, вы сможете посмотреть и этим курсом воспользоваться. То есть по индивидуальному инвестиционному счету полностью все уроки будут выложены, но просто выложен будут отдельным блоком. Второй вариант, например, вы индивидуальный предприниматель или ведете свой бизнес, у вас вы не уплачиваете налог на доходы физических лиц. Тогда у вас, соответственно, открытие индивидуального инвестиционного счета никакого смысла не представляет. Тогда вы можете открывать у любого брокера ну естественно у надежного брокера счет на российской бирже и работать с российскими акциями нам и облигациям на московской бирже и работать с некоторыми зарубежными крупными акциями на бирже санкт-петербург и эти возможности в предыдущем уроке были рассмотрены и есть третье решение это открытие брокерского счета в сша Почему в США? Потому что на текущий момент большая часть всех интересных инструментов и самый дешевый рынок, где можно получить доступ к мировым компаниям, это открытие счета в Америке, в США. Вы получаете доступ к мировым компаниям и получаете доступ, самое главное, к очень важным и дешевым и эффективным инструментам, как ETF, фонд ETF. Кратко они были рассмотрены, но в дальнейших уроках вот, курса по получению пассивного дохода схема и с этим инструмент будет рассмотрена детально и подробно чем больше будет расти ваш счет тем интереснее вам будет работа именно напрямую через американские брокерские компании работа со всеми мировыми компаниями это не исключает и от иметь, иметь постоянный индивидуальный инвестиционный счет и не исключает также если у вас есть счет в россии несомненно я не отказываюсь и не буду отказываться от работы на российском рынке и если у вас и у нас много интересных бумаг на российском рынке но к сожалению у нас их мизерное количество по, 100, по сравнению с тем сколько их существует на мировом рынке то есть вот эти три основные направления вы должны для себя выбрать и решить но еще раз поясню как же можно действовать дальше для больше большинства людей у нас в стране все-таки платят этот налог 13 процентов с физических лиц потому что Количество предпринимателей у нас намного меньше, чем простых налогоплательщиков, то самый интересный вариант будет это начать работать с индивидуальным инвестиционным счетом. Он открывается минимум на три года и как раз за это время вы сможете подкопить сумму, которую, ну, которую комфортно для старта за, за рубежом, то есть для открытия счета за рубежом нужно приблизительно от 5 до 10 тысяч долларов. Сейчас открывает и от меньшей суммы, но интерес будет представлять. И по комиссиям, по эффективности комиссии и размера счета, где-то счет у вас должен быть 5-10 тысяч долларов. Меньше, наверное, но ну, открыть можно, но работать с ним будет не экономически невыгодно, неэффективно. То есть через три года после открытия индивидуального инвестиционного счета вы можете открывать счет США или можете открывать его параллельно, если у вас позволяют финансы. И там уже можно начинать полноценное инвестирование, потому что работа только с российским рынком на текущий момент, это все-таки немножко ущербное и неполноценное инвестирование. И вы для себя, выбирая такой шаг работы только в России, закрываете часть очень интересных, очень эффективных и дешевых инструментов, ну к примеру, такие как фонды ETF у нас в России доступ к ним достаточно ограничен и цена на доступ к этим инструментам намного выше, потому что самое важное и преимущество этих фондов, они очень дешевые и работать с ними удобно и комфортно именно через американского брокера. И в конце этого урока будет для вас специальное предложение получить уже полную версию курса со скидкой 50%. Для чего еще раз повторю этот курс, он нужен вам для того, чтобы Понимать основу, основу функционирования биржевого рынка, но частично вы уже эту стадию прошли, раз дошли до этого урока, значит вы уже понимаете, что такое биржевый рынок, какой, что такое фондовый рынок, какое место занимает вообще в, мировом, в мире и в мировых финансах. Это механизм накопления капитала, используя важный эффект сложного процента. Вы получаете, получите и будете использовать уникальную стратегию индексного инвестирование, которая, основу которой были заложены Джоном Боглом. И вы получаете подход, который самая его ценность и важность, что он не требует отрыва от вашего бизнеса, от вашей основной работы. Это несколько минут в месяц, которые вы будете тратить, чтобы дисциплинированно и постоянно инвестировать, инвестировать, инвестировать, чтобы прийти к своей главной цели, открыть путь Финансовой свободе и независимости. Переступая через какой-то рубеж, вам дальше уже не нужно будет работать на кого-то. Денежный поток будет течь к вам постоянно и непрерывно. Самое главное дисциплинированно и спокойно, а планомерно подойти к этой точке, после которой вы будете финансово независимым человеком. Биржевой и фондовый рынок это единственная возможность получить действительно. Поток, финансовый поток денег, который будет идти к вам и не будет от вас требовать никаких усилий с вашей стороны. Вот такая точка наступает обязательно, если вы идете к этой цели. И Это вершина на самом деле трейдинга, вершина того пути, который многие инвесторы, многие трейдеры проходят, начиная от скальпинга и приходят к полной финансовой независимости. Спасибо за внимание. Я рад был, что вы прослушали бесплатную часть данного курса. Надеюсь, что много полезной и ценной информации вы для себя получили. Я со своей стороны постарался приложить к этому максимум усилий. Я всем благодарен, кто просмотрел эту часть курса до конца.